В заключение хочу поблагодарить от имени всех членов нашей делегации, принимающую сторону Беларусь, руководство Беларуси Мид Беларусь за гостеприимство и очень профессиональную и оперативную организацию наших переговоров.